В Казанском федеральном университете состоялось заседание Ученого совета КФУ. Все подробности далее. До начала заседания состоялась торжественная церемония вручения особо отличившейся сотрудников университета. Награды федерального и регионального значения получили 10 человек. Далее совет открыл заместитель председателя ученого совета в Рио-ректора Дмитрий Таюрский. Члены совета рассмотрели четыре основных вопроса повестки дня, а также ряд вопросов из традиционного блока разные. Порядок присвоения своих ученых степеней мы будем с вами пересматривать, поскольку хотелось бы иметь более широкое обсуждение той или иной диссертационной работы в общественности, я имею в виду, в публикационном поле, с тем, чтобы наши решения были взвешенными и не могли служить поводом для каких-либо упреков. Первым вопросом к рассмотрению было дело о представлении к присвоению ученых званий доцента по научной специальности были рассмотрены две кандидатуры. Вторым и третьим вопросом стали включения в состав авторского коллектива на соискание двух премий в области науки и техники, правительства Российской Федерации 2022 года и государственной премии Республики Татарстан 2022 года. Четвертым вопросом была затронута тема выдачи дипломов доктора и кандидата наук в Казанском федеральном университете. В декабре 2021 года было издано распоряжение о рекомендуемых Организации, которые могут выступать в качестве ведущих организаций, которые, кстати, очень четко коррелируют со списком, который был представлен ВАК по ранжированию университетов и научных организаций по соответствующим категориям. Поэтому я прошу, начиная с января месяца, четко придерживаться этого списка при выборе ведущих организаций. Академической комиссии ученого совета был сделан акцент на то, чтобы в будущем внести изменения в порядок присуждения ученых степеней в университете в части требования к наличию у соискателя публикаций в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus. Блоки блоке разные рассматривались вопросы структурных изменений в институтах КФУ, в частности в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций Елабужском институте. В завершение рабочей встречи в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» было рассмотрено предложение по созданию научно-исследовательских лабораторий, научно-образовательных центров и проектов. Елизавета Никитина, Александр Кудницов, Универньюз.